Долма из виноградных листьев – национальное азербайджанское блюдо. Это обязательное блюдо любого семейного торжества. Я люблю пробовать блюда разных кухонь. Долма из виноградных листьев – любимое блюдо моей подруги. Она готовит его почти на каждое торжество. Я попробовала сделать его дома самостоятельно и получилось очень вкусно. Главное – следовать рецепту и все получится. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Нарежьте лук полукольцами. Добавьте специи и помешайте. Всыпьте рис. Добавьте фарша, взбейте яйцо и перемешайте до однородной массы. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Укладывайте небольшие кусочки фарша на виноградные листья, укутайте их так, как показано на фотографии. У вас получится вот такие рулетики. Дальше делаем гарнир, приготовьте овощи, чеснок тоже нарежьте тоненькими ломтиками. Картофель нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте говядину. Добавьте в нее лук, обжарьте. Затем помидор немного потушите. Всыпьте остальные овощи, перемешайте и потушите. Затем положите в кастрюльку с овощами долму и залейте водой. Долма пропитается соком овощей. После можете ее достать и сервировать гарнир отдельно, получится красивое горячее блюда. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов обещанный список ингредиентов лук две штуки соль 1 чайная ложка хмин 1 чайная ложка помидор одна штука средние величины чеснок 2 зубчика морковь одна штука средние величины говяжий фарш 500 грамм яйцо одна штука виноградные листья 350 грамм картофель две штуки лук 05 штуки зеленый перец 05 штуки помидор одна штука средние величины кубик говяжьего бульона одна штука соль 1 чайная ложка хмин 1 чайная ложка молотый перец 0,5 чайных ложки подсолнечное масло 3 столовые ложки для обжарки кипяченая вода 5-6 стаканов рис 1 стакан количество порций 10-15 комментируйте подписывайтесь лайкайте подписка гарантия того что не пропустите свежие вкусняшки. Жду вас снова.